как-то так... Э, э, э, ну, ну. Я постараюсь уменьшить количество себя максимально, чтобы мы... Нет. Ну все, даже не буду объяснять, просто постараюсь уменьшить. Дорогие друзья, вот я ждала этой субботы уже очень много других суббот и других дней. Замечательный день. Замечательный день для человека, который мне очень нравится. Ну вот издалека. Огромное спасибо издательству «Легисту», уже говорили об этом, за конкурс «Первая глава» от всех читающих и пишущих. Спасибо за создание мотива, за создание стимула. Это очень рискованно, но это очень... Очень здорово и э, я представляю каково это работать с молодыми авторами и набирать еще молодых авторов вы уже заслужили себе э, ну вот такой вот небольшой ним вот он точно есть и э, отдельный респект вам за появление э, в моей личной жизни автора Игоря Полякова. Я бы хотела сейчас пригласить сюда редактора всего, уже сейчас давайте так, Татьяну Малалиеву. Этот человек первым прочел э, сначала отрывок, потом книгу, и она работала как редактор с автором Игорем Поляковым. Это всегда очень непростая затея, то есть всегда очень непростая затея, работа, э, общение с авторами. Авторы бывают строптивые, капризные, бывают авторы, которые не меняют ни одной строчки. Всякие разные бывают авторы. И может быть Татьяна сейчас пару слов скажет о том, как э, сходил вот этот момент превращения э, конкурсанта в автора э, рукописи в книгу. Когда мы первые строчки прочитали, я на самом деле пришла в какое-то недоумение, потому что я не совсем поняла, что это. Потому как первый отрывок — это такая вот, знаете, рефлексия, размышление, снег и так далее. Я как-то вообще потерялась. А потом только вот настроение наверное, мое совпало с настроением текста. И нам он показался интересным. И потом уже, когда стали досылаться уже последующей части этого текста, когда вот эта вот картинка сложилась вот в единое полотно, да, вот тогда мы поняли, что перед нами настоящее произведение, интересное, которое, которое вот как, как, как море, оно волнуется то тише, то сильнее, но оно вот прям затягивает. И действительно вот это название пространства Потом мы стали понимать, что оно наиболее точное для этого текста, потому как мы действительно... Плаваем во времени, в разных пространствах, в разных, в разных городах, в разных странах. И а, самое главное, глобальное пространство, которое объединяет их все, это пространство любви, которое герой теряет, ищет, в конце концов, находит. Она возвращается к нему. И за это автору мужчине огромное-огромное спасибо. Потому что очень мало мужчин, которые, наверное, могут так проникновенно, искренне писать о любви не боятся об этом писать. Вот. А то, что касается работы с текстом и с автором, нам было безумно приятно работать с Эгой. И тем более, когда мы узнали, насколько это талантливый и сильный человек, нам было еще более приятно и интересно, потому что общение с ним доставляет радость, удовольствие, и он буквально заряжает нас своим талантом, своим вот этим вот увлечением жизнью. Я очень уважаю Игоря и вот по белому завидую его жизнестойкости, способности видеть во всем ну, крупицы добра, хорошего, не все так хорошо, безусловно. Но он настолько, настолько располагает к себе это просто большое счастье и радость с ним работать. Спасибо, Игорь, большое. Это действительно так. Это да, и, Датьяна, насколько я знаю, именно благодаря Игорю появилась такая э, опция, как печать собственно книги победителя, потому что изначально конкурс не предполагал, да? Если да, не конкурс не предполагал, но поскольку э, нам действительно очень понравился текст, и мы увидели в нем, то есть мы поняли, что этот текст должен быть издан, то есть этот автор должен э, быть широко представлен, о нем должны узнать люди. И вот мы пошли к директору, и наш Анатолий Бегович очень долго время не соглашался, потому что это, как всегда, это будет так, это будет так, покажите мне экономику этой книги, и как много вы будете ее печатать, и потом мы все-таки победили. Мы победили, и мы надеемся на то, что эта книга будет интересна людям, и ее будут покупать, читать и получать удовольствие от этого прочтения, потому что это хорошо сделанный текст, это интересный текст, это современная литература, современный автор. Поэтому мы думаем, что мы сделали правильно. Спасибо. Спасибо, огромное, Татьяна. Я только что скажу о том, как мне ощущалось. Я была в жюри первого сезона. И я тоже помню вот это знакомство с текстом Игоря, и тот полный восторг, который был тогда. Мне... Э, со мной совпало сразу. Вот с первых э, слов. И книгу я прочла за ночь, и, может быть, даже и раньше бы только уж там сделаю пример небольшой носок. Читается очень легко. Она интересная. А, а самое главное, эта книга... Ну, Татьяна же сейчас сказала, я не была знакома с Игорем до, э, до факта объявления его победителем. Но было очевидно, что писал очень зрелый человек, который очень, очень тонко понимает э, все. И... Мне кажется, что ну, у нее у этой книги есть еще определенный энергетический потенциал и какой-то определенный магический заряд. Я сейчас не буду ничего говорить, но я вот неделю сейчас провела с этой книгой, моя жизнь стала лучше. Поэтому предлагаю вам воспользоваться этой возможностью. А еще хочу пригласить сюда человека, который, надеюсь, что. По-моему, я видела этого человека. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Елена Бондаренко. Заместитель директора Дома книги Светоч. Жюри первого сезона Литконкурс. Вот, да, вот я вижу, только я без очков ориентируюсь на, на, на свет, потому что мне так приятно с вами тогда работать. И помните, да, как нам всем э, было удивительно, кто этот человек. И хотелось очень познакомиться с ним. Ну вот сейчас еще пару, наверное, таких э, жю жюришных рефлексий и воспоминаний о том, как это было на уровне текста и пожеланий уже будущей книги. На уровне текста это была некая восторженность. Восприятие вот, необыкновенности. Вот, от необыкновенности. Прочитав отрывок книги, я понимаю, что сам человек необыкновенный. Поэтому, в общем-то, захотелось, необыкновенно захотелось еще больше читать, читать и читать. Но у меня такой возможности нет. Вот только недавно появилась возможность совсем прочесть все произведение. Я вам советую это прочесть и как книжный, и как человек. Я тоже очень люблю книги, правда, это современная книга, о современности, это современная книга. Вам будет очень интересно. Рассказывать не буду и хочу пожелать еще новых творческих встреч и очень-очень много. У вас есть потенциал? Это говорит человек, который профессионально, профессионально работает с книгами. Вот Давайте сейчас озвучим. На ваш взгляд, будет читательский интерес к этой книге? И читательский интерес будет, и мы бы хотели также в своем магазине предложить встречу с вами. Вот. Здорово. Спасибо вам очень любим вас, Светлыч. Мы очень любим вас. Ну и продолжим. Мне здесь мои друзья, мистические, любимые друзья, коллеги из издательства «Регистр» предложили несколько фактов о... из жизни Игоря в момент подготовки книги. Все это подчеркивает э, мистичность процесса. Э, во время подготовки книги э, сошли на нет три дизайнера. Я так понимаю, что были какие-то э, э, пик, пиковало напряжение, было такое, и так хотелось выдать результат э, наилучший. Ну, что, что бы там ни происходило, но три человека поработал, поработал над обложкой. Исчезли. Потом еще, я знаю, что было два варианта обложки. Это, ну, это тоже чем-то связано. Был какой-то какой поиск. Но та обложка, которая есть сейчас, по-моему, она веребует. По-моему, это очень здорово. Ну, отдельно потом мы еще скажем спасибо. Ну ладно, уже сейчас скажем спасибо Вячеславу Лесковскому, который явно приложил руку к, и к фотографированию и к дизайну. Но... Мы будем еще эти удивительные факты выдавать. Еще о фактах, уже, может быть, не касающихся непосредственно этой книги. За плечами Игоря два фильма. То есть этот человек не только пишет, причем пишет не только прозу, но и стихи. За его плечами два фильма. Короткометражный фильм «Танго. Октябрь», который победил в конкурсе «Киноварка». И уже полнометражный, причем международный проект «Секрет моего повара». Очень интересная, серьезная работа, в которой Игорь выступил не только как режиссер и сценарист, но, в общем-то, и как продюсер тоже. Но об этом будем говорить. А сейчас, ну, коль скоро прозвучало кодовое слово «повар», хотелось бы пригласить сюда человека, которого можно и первым читателем книги назвать, однозначно можно назвать хорошим другом Игоря Полякова, и однозначно этого человека можно назвать поваром, потому что это мастер своего дела, это специалист высочайшего класса по карвингу, гуру кулинарии, мастер по всем видам кондитерских изделий, Жанна Дятлова. Прошу вас, Жанна, Я, наверное, скажу самое главное. Я очень рада, что, даже счастлива, что в моем пространстве, в пространстве моей жизни появился бы Когда мы знакомы уже несколько лет, и, наверное, вот когда он появляется в жизни, здесь еще звучало... Вокруг тебя происходят чудеса. Случаются какие-то странные совпадения, Случаются, Встречаются, встречаются какие-то самые хорошие люди. И мне повезло. Я прочитала эту книгу еще в электронном варианте. Э, Вначале тоже немножко, наверное, было не то настроение. Но потом, когда я начала дочитывать ее, я остановилась, как сейчас, помню, это было по 3 ночи, на последнем слове, выдохнула, и в тот момент я поняла, что пройдет совсем немного времени, и я буду держать эту книгу. Потому что было ощущение того, что она должна просто увидеть свет и то, что написано в ней, те эмоции, те чувства, тонкости, все, что Игорь передал словами, чувствовал каждый из вас. Поэтому я думаю, что это очень здорово, когда а, прочитав эту вы почувствуете множество, и только положительно. А, я хотела сказать еще об одном. Наверное, немногие знают, что Игорь, помимо того, что очень творческий человек, обладает Тамара, он снимает фильмы, он еще пишет очень замечательные стихи. И, наверное, сейчас будет маленький-маленький сюрприз для Игоря и для всех вас, премьера, стихотворения, которое Игорь написал специально для этой презентации. Если вы позволите, я вам его мечта. Вот, я проснусь в доме с окном. Хотя, может быть, я в нем лишь сну. Там, за рассветным стеклом, Дорога, где я иду по мосту, Где снег. Там, где падает снег, В небе стелится свет, Проникает в дом упоенных сердец, Среди долгих бесед засыпает год. Там тихий голос снится, Утраченные лица под дождем И время миг лишь длится. Где имена мы наши назовем, Там время, то пространство, что медленно вбирает нас в себя, И сутки, век для счастья, где год идет за годом, не спеша, где снег. Там, где падает снег, в небе стилится свет, Проникает в дом упоенных сердец, Среди долгих бесед засыпает год Там слышишь голос вещи От странника на каменном мосту. Что прошло уже жили, и путь домой назначен. Тебя ждут. Где снег? Там, где падает снег, в небе стерется свет. Проникает в вдоль упоенных сердец. Среди долгих бесед засыпает Спасибо. Огромное спасибо, Жанна. И, кстати, аккомпанировал э, Жанни Юсом. Э, как его зовут? Виталий. Аплодисменты. Большое спасибо. Ну, э, э, Анна э, Вискушенко. Вискушенко, извините. Э, Анна Вискушенко, вы здесь? Аня. Анечка, проходите сюда. Я пару слов сейчас представлю вас. Она актриса, режиссер, директор кастинг-агентства, продюсер фильма «Секрет моего повара». И вот я так понимаю, что там с Игорем во время съемок познакомились. Ну, расскажите нам какие-нибудь секреты повара. На самом деле, тут говорили уже про чудеса. Вот Игорь действительно чудо сам по себе. Я расскажу вам, как мы познакомились. Мы познакомились на самом деле не на съемках, просто в интернете. Игорь написал мне, вот ты интересный человек, у меня есть идея, давай познакомимся. Я поехала через весь город, не знаю человека. От него идет такая колоссальная энергия, что ты просто доверяешь и чувствуешь это. Вот в нем есть глубина, он способен видеть красоту и драматургию там, где может быть... Не все способны видеть. И кроме этого, вот, кроме того, что он добрый, да, очень, я думаю, что все, кто знает его, это чувствуется от него. Он еще и потрясающий сильный человек, потому что. Кроме литературного дара, у него есть талант организаторский. Представляете, как можно было за свои деньги, за своими силами снять полный, огромный фильм. И он это сделал. И люди просто идут к нему, потому что они чувствуют это в нем. И я думаю, что то, что сейчас происходит, это всего лишь начало. И он еще раскроет все свои таланты и свою личность. Вот. Спасибо огромное. Да, на самом деле, да, когда мы снимали фильм, и Игорь, ну, вот у нас был Павел, главный герой, он, э, ну, можно сказать, не профессиональный по образованию актер, и Игорь настолько умел найти к нему подход и раскрепостить его, чтобы выносить из него нужные эмоции. Там было очень много э, смешных моментов, я думаю, что ну, долго, наверное, не буду рассказывать, но вот что именно может про собаку вот, могу рассказать, то, что когда мы снимали, собака, там была собака хозяина, которая была возле магазина, вот Олег Медрассов-разница, оператор этого фильма, вот, она она была привязана к магазину, и мы хотели сделать кадр, где герой подходит к собаке и гладит ее, но она не выдержала видео, потому что незнакомый человек решил ее погладить и убежала. И мы потом всей командой гнались этой собакой, чтобы возвратить ее обратно. Но это один из моментов. Так что где есть тигр, там есть добро, там есть чудеса, там есть на самом деле вот это чувство, что ты живешь. Вот это самое главное. Я одна собака страдала, а вообще я подписываюсь под каждым словом. Я знаю, Игоря недавно, но ничего, что мы встретим лице, все как-то. Тогда э, я сейчас хочу пригласить человека, который, э, ну, наверное, лучше других э, знает Игоря. И точно делил с ним э, пространство жизни, а в какой-то момент, мне кажется, и пространство детской комнаты. И что происходило в этом пространстве, можно только догадываться. Э, Сергей Поляков, э, брат Игоря, э, заведующий отделом онко и онкологии и субъекарской неонкологии, кандидат медицинских наук. Здесь небольшое досье на вас, вы же простите, я сейчас просто цитирую Игоря, поэтому... Да, Игорь, можно? Хорошо пережив всю вредность и безнаказанность младшего, не сомневался в выборе профессии. Хирург. Что же теперь у Сергея замечательная возможность публично вскрыть? Детские секреты, Игорь. Ну, я, конечно, очень рад за братом. Ну, по большому счету, у меня сомнений никаких не было с самого детства, поскольку у нас разница 6 лет, я уже обучился в школе, начальной школе и возвращаясь домой я заставал такую картину когда значит, э, мой брат еще не умея писать по моему даже и читать умел да, говорить первый, первый класс. Но, э, но он не писал он си он сидел рядом сидела э, у нас была няня александровья именно и он диктовал ей текст первого своего произведения это был э, рассказ про двух мальчиков-героев. Главный герой был. Они то ли разведка, то ли, в общем, партизаны, в общем, да. И э, самое главное, что вот эта женщина, она э, сидела и все скрупулезно записывала. Все это долго хранилось, потом куда-то все исчезло. Но, тем не менее, уже тогда он смог организовать первые какие-то вот свои писательские проекты да и если честно то несмотря на то что вот Тамара сказала, что я больше всех конечно, больше всех это мама наша знает конечно нас но мы с ним делили это пространство нашей комнаты в городе гомеле и как естественно между братьями бывало всякое но я его не обижал больше он меня обижал а я терпел на самом деле для меня, как ни странно, вот выход этой книги, я говорю откровенно, это было несколько, но это было неожиданно. Я знал, что он что-то пишет, я знал, что он что-то делает, что он чем-то занимается, но когда вот это все стало получаться и происходить, то есть появились какие-то отзывы, интернет, какое-то движение, ну, я был очень горд и счастлив, что вот Игорь смог это сделать и э, на самом деле он молодец и я горжусь тем, тем что у меня такой брат. Спасибо. Спасибо. А еще здесь мама этих замечательных мальчишек. Аплодисменты, пожалуйста. Мамочки, такие замечательные сыновья. Я думаю, что нужно, чтобы уже Игорь, в общем-то, сам сказал, я просто еще от себя. Книга писалась 10 лет. 10 лет писалась книга. Хотя сейчас я знаю, работа пошла быстрее. Так что авторы еще... Очень жесткие люди, Авторы обещает, что следующая книга вот-вот, и 10 лет ждать не придется. Мы на это очень рассчитываем. Я не могу не сказать, что... Это очень важно, мне кажется, для понимания э, и личности автора, мотивов его. У Игоря были сложные минуты. Я знаю, что ему приходилось начинать учиться заново многим вещам. И в этот период э, этот человек э, снимал фильмы, писал книгу. Это, это здорово, Игорь. Я сейчас откладываю эту штуку потому что дальше мы уже переходим к неформальному общению. еще раз хочу сказать, что вы мне очень нравитесь. Вы мне очень симпатичны, как автор, как человек. А еще вы привлекательный мужчина. И Я желаю вам самой большой удачи. И все, что могу я сделать в этом случае. Я, кстати, очень благодарна, что вы сдержали свое слово и пригласили меня провести свою презентацию. Мне очень приятно это сделать. И в дальнейшем все, что я смогу сделать для того, чтобы поддерживать автора Игоря Полякова, я буду делать и анонсировать все ваши произведения. Ну, даст Бог и вести ваши презентации. Я желаю вам удачи, вы ну и. Спасибо всем. Конечно, Я сейчас побуду немножко как на Оскаре, да, stage. Спасибо всем, на самом деле. Я, правда, благодарен Богу за это чудо, то, что я сейчас здесь нахожусь, за то, что вы здесь собрались, это совершенно конечно, моим родителям. Ну вот, ну кто читал, знает, что эту книгу я посвятил своему папе, потому что так получилось, что когда я ее дописывал, он уходил из жизни. И я не мог просто ему не посвятить, потому что на самом деле это был человек, который, ну, может быть, в большей степени повлиял на мою жизнь на мои пространства и его пространство, доброты, как я и писал, они передались то, что... Может быть, все ваши добрые слова в мой адрес, это прежде всего в его адрес. Так что спасибо, папа, я знаю, что ты радуешься, и маму спасибо. А, спасибо издательству. И вы знаете, если бы то, что моя книга издана, а, попала именно в регистр, для меня это на самом деле большая удача, потому что... Ну, для меня очень важно на самом деле почувствовать такой какой-то, как бы как, да, как сказать, ну, внутренний комфорт, да, но не просто комфорт, а найти таких же ненормальных психов, как и я. Спасибо, вам. Может быть, пройти мой случай не со мной. Может быть, поэтому нам с вами так легко, потому что Макиртот так вот сопали на одной волне. И Тамара я вам тоже очень благодарен за то, что вы согласились. Не то, что согласились, а то, что вы так отозвались. Если я тоже могу чем-то помочь, вы знаете, я всегда рядышком, и мне очень просто, знаете, да, я всегда рад. Вот, брат, спасибо, что не рассказал <с <с <с <с и других вещей. А, вот, я так понимаю, что потом что-то немножко продолжится, да, да, будет немножко веселее. И, вы знаете, я хочу, ну, вот сейчас такую приветственную речь закончить. На самом деле эти полгода для меня были немножко сложными в прошлый год. Я не буду говорить из всего, но так получилось, что... А, но у меня случилась одна неприятность со здоровьем, и полгода я проходил достаточно сложную терапию. Вот благодаря, конечно, и врачам, и моему брату, да, а, который позвонил вот буквально на днях и сказал, что у меня все хорошо вот, в плане анализов. И... так, что я вот как-то вот спотыкаюсь какие-то или произведения, или стихи. И не так давно я совершенно сущенно наткнулся на маленьких стихотворениях на любимых поэтов Надежды Баликовой. Они как-то очень близки для меня. Не только по своему духу, но, может быть, по какой-то иронии по своей легкости. И я вот сейчас хочу закончить свое слово. Очень важное стиха Они очень близки именно для, может быть, для этой зимы. Всем хороша, удивительная этой зимой, независимо и не спеша направляется в лице к морю. Повернусь за углом, повернусь за углом, а потом эту синюю воду увижу. А потом, а потом суп с котом. Я не знаю, что будет потом, но я знаю. Я понял, я вышел. Спасибо вам всем. важный географический момент автограф сессия и книги непосредственно вот та самая книга о которой мы говорили и тот самый автор который прикоснется с книгой сейчас и фотосессия. Все это будет происходить на стенде издательства «Регистра». Я думаю, что сейчас может быть кого-то отправить вперед с зонтом, чтобы уже показать, э, ну где и как это будет происходить. Ну а э, официальная часть на этом завершена. И встречаемся через несколько минут на стенде, где уже э, ну, непосредственно повторю. Автограф-сессия, фотосессия, общение с завтра. Огромное спасибо вам всем и нам всем аплодисменты этой части.